Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Тяжелый советский танк 10 уровня ИС-7 Карта Руинберг, игрок FC Динамо Там, На этом балкончике иногда бывает тесно Многие хотят здесь пристроиться на этой позиции Но позволить себе это могут только танки, которые танкуют от башни. Выстрел по кустам. Ну, Т-30 там, скорее всего, он за здание заехал. Ну да, если судить по прочности. Первый выстрел ушел в молоко. Ох, выхватывает здесь вражеский 50 ТП. Куда он вообще поехал? Скажет, осталось у меня мало прочности. Ну, его нахрен мучиться, Пойду и отсюда. Попытаю удачу в другом бою. Ну, естественно, на другом танке. маленькая неприятность ну даже не то чтобы маленькая на 276 единиц урона прилетает фугас такой звук был точно у кого-то боеукладка взорвалась Пробить не удается, пока не особо идет урон. Всего 700 с небольшим нанесенного. А счет уже 2-4. Да еще и самый седьмой получает пробитие почти на 600 единиц. Прошла альфа у 263-го. А счет, оп, сравняли 4-4. А в этих кустах вроде бы недалеко, но пока ПТшка не выстрелит, в засвет попадать не хочет. Решает из седьмой Поехать куда-нибудь в другом месте, попытать удачу. Ох, союзный 55-й выхватывает и отправляется в ангар. Прям видно было, как у него быстро, очень быстро таяла прочность. Я все-таки с седьмой решил вернуться на это направление, на этот балкончик. А счет уже 6-5. Делает здесь седьмой такое импровизированное укрытие из остатков союзника. Да, куда полетел ВЗ-55? Сразу в борт. Половина прочности минус. Ну, если порта еще сейчас урон нанесла. Но здесь выезжать могло бы быть опасно. Но там никого нету. Я уже не заметил, когда 263-го уничтожили, а вон он вообще менял позицию, уехал куда-то подальше. Ну, поплатился 55-й за свою агрессивность. Но два раза пробивает ИСа-7. Ну, больше шанса ему не представится. Равный, такая упорная борьба идет 8-8, вон летят чемоданы. Там стоит вон вражеский супер -койн. Он вообще за бой хоть интересно один выстрел сделал. Потому что там, там по-моему, ему стрелять было бы не в кого. Конвой получает. Еще один союзник. Т-30 уничтожает Т-55А. Ну это прям подарок. Супер конь поехал вперед, Не знаю, уже может почувствовал победу. Скажет, у меня полный запас прочности. Поеду сейчас давить, добирать шотно. Да не тут-то было. Сам уже почти потерял всю прочность. Здесь надо срочно, срочно прятаться, выезжать Т-30. Пробивает кони с А7, остается всего 262 единицы прочности. Т-30 не пробил. Да, конь как-то сыграл, мягко говоря, бездарно в этой ситуации. С одной стороны конвой, с другой стороны Т-30. Вообще реально из этой ситуации как-то выйти. А реально, оказывается, с двух сторон прилетают снаряды, и ни один не наносит урон. Да, из тяжелого положения. Из седьмой выкрутился, конечно, сейчас. Истратил Большую часть своего боекомплекта Осталось 10 снарядов И еще 4 противника живых Ну а если оба противника решат остаться на захвате Если бы их было оба Даже до конца не сводясь СТБ-1 отправляется в ангар И рта сама приезжает на расправу. И вторая арта тоже приезжает. Так немного не хватает, но здесь везет, попадает фугасный снаряд прям в ствол Походу. ходу. Арту можно было попробовать тараном добрать. Блин, опасно, надо убирать борт. Как-то ромбиком ромбовать. Долго, долго. Мантикор думал, не знаю, только там перезарядиться не успел. Но в итоге ничего не сделал. Ну и финальный аккорд. Есть. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.